Ребят, всем привет! Сегодня у нас, как обычно, выход нашей передачи специально для компании AmMarkets и сегодня мы посмотрим основные э, инструменты по криптовалютам, также посмотрим S&P и увидим, куда у нас может двигаться цена сейчас. Значит, по битку, ребят, мы с вами в прошлой неделе отмечали уровень 18700, сейчас вот как раз дальше его держат, пока цена не закрепилась ниже, была попытка пробить, видите хвостом закрылись выше хотя бы ложный пробой сейчас цена пытается удержаться пока выглядит честно скажу не очень но всегда когда цена рисует плохую картинку то есть ну плохую картинку у нас на графике да то всегда обычно у нас идут в другую сторону поэтому посмотрим все ждут на пробой учитывая сколько мы уже прошли то есть 22 500 на 18 500 это порядка сколько у нас 4000 долларов да не в Сейчас, ну, если дало будет 4 вообще, то есть это достаточно много уже вниз. Поэтому я думаю, что могут сделать ложный и потом вернуться обратно. Посмотрим, как будет себя чувствовать SP. Пока биток, основной уровень 18725. Если будут закрываться ниже, значит. И с продолжением, значит идем дальше вниз. Значит, по SP, что у нас по SP пока держится, пока держится SP, не идут вниз. Но все-таки пока картина не очень. Видите здесь? Пока картина не очень, был тренд уже, потом сейчас уже вот у нас с начала года тренда нету. То есть у нас ну, нисходящий, скажем так, тренд локально. Локально, глобально он восходящий, но локально он нисходящий, уже год в коррекция находится цена. Поэтому вот здесь у нас тоже была коррекция, но было поменьше, ребят, потом росло. То есть мы тут скорректировались буквально там за полтора месяца. Здесь тоже, видите, коррекция была, но она не была такой длинной. Сейчас если мы посмотрим по графику, там вот а это, а это у нас октябрь и у нас уже рост начался сразу в декабре. То есть два месяца и так далее. То есть а здесь уже смотрите, вот очень длинный промежуток времени коррекции. Ну это немножко, конечно, так э, напоминает о том, что скорее всего рынок может либо, ну либо он будет стоять где-то в рейндж где здесь, либо он будет падать. Будем смотреть дальше, что показывает график. Значит, по эфиру, по эфиру, по эфиру у нас, ребят, все кричали, что будет переход на эфир 2.0, там сжигание будет расти. когда цена была здесь, я говорил, что скорее всего будет сливать, потому что ну, достаточно высоко уже эфир находится. Плюс тренда нет глобального, поэтому обычно у нас это находится в таком вот как раз фазе, фазе коррекции, ну скажем так, фазе нисходящего тренда. Сейчас рынок. Дальше, что у нас еще здесь есть? По, по, по эфиру. Что по эфиру? Значит, 1250. Вот, вот этот уровень, с которого было и плюс уже будет снижение. Возможно, оттуда будет какой-то отскок. Пока смотрится не очень, честно скажу, как и все остальное. Пока все так оно шатко выглядит, конечно. Сейчас то же самое по аде, ребят. Если смотреть на лонг, если смотреть на лонг, то можно смотреть. Но ну, я бы брал, наверное, на пробой. Потому что, ну, учитывая, сколько здесь стоят, видите, поджатие к уровню. То есть вот раз, хай, два, три, все понижательное. У меня была позиция, я когда-то брал, был вот здесь, вот когда цена была, потом продал там по 60, по 59, по 60, вот тут вот, на отскок, и все, больше сюда не лез. Если кто захотел, там, когда я говорил, в прошлый раз лезть, можно было стоп ставить за лоу, и тогда уже ждать стопа. Или выходить и смотреть уже на пробой. Скорее всего, что будет пробивать. Если биток сейчас пойдет вниз, то будут пробивать все. И в том числе ада, я думаю, там цель будет копеек, наверное, 30. 25-30, это уже будет хорошая цена для покупки по АДе. 25-30 копеек. Значит, по Dash, по Dash. Что у нас Dash? Dash у нас... Тут какие-то рисунки еще. Значит, Dash у нас тоже поджимает уровень 57,5. Объема большого нет. Поэтому, скорее всего, ребят, что могут пробить и цель тогда ну, я думаю долларов 40. Долларов 40 это будет нормально. То есть по Dash. Дальше на снижение. Дальше Салана. Салана у нас Пока сильнее немножко выглядит, но ну, тоже поджимает уровень. Я брал бы слону где-то в районе 18-20 долларов. То есть минус 30% еще и можно покупать уже нормально. Это будет 90, больше 90% с хая, где-то по 18-20 это было бы идеально взять. Был импульс, видите здесь, потом дальше залили, Ну, возможно она еще удержится, то есть еще до уровня 26.5 далековато, поэтому туда только. Ну вот здесь есть еще одна зона поддержки вот это вот. Если ее будут тоже пробивать, там 31 приблизительно 31 плюс минус да 31 даже не плюс минус 31 если будет пробой с закреплением все значит идет дальше пока она смотрится немножко сильнее дальше что у нас лайткоин э -э, выглядел сильно посмотрите как держали уровень 50 64 40 вот держите, смотрите ложный пробой и дальше вниз вот сейчас держит там, 51 с половиной вон он тоже если пробивает вот эту зону идем дальше 50, Там даже 52 уже там 30 но ну, пока он видите без импульса Поэтому посмотрим, ну и следующая зон там 40 долларов, вот на 40, я думаю, его можно ждать, где-то плюс-минус. Дот. Дот, кстати, смотрелся просто, я еще смотрел в аналонг и как-то поджимает так в уровень, даже чуть покупали мы здесь ребятами, там по, по 7,20 и его средняли вроде по 6,7 немножко цену, поэтому посмотрим. Если пойдет ниже, еще просто больше усредним на откате продадим и все. Можно делать так, это одна из стратегий торговли, потому что ну, в таких точках шортить, ребята, точно уже как бы немного опасно, потому что много уже упали, посмотрите, DOT стоил, значит, 54 доллара, сейчас стоит 6, ну это реально ну, очень дешево, поэтому любой момент может быть прострел наверх. Ну, на пробое, я думаю, там 5.8, но 5.9 можно попробовать и типа, подшортить. чисто в пробой там и на импульсе. Возможно, какой-то он пройдет там до 5 долларов, допустим. Это лучше можно словить. Поэтому DOT пока смотрим. Уровень 5.8. Если пробивают, значит идем дальше. Тут все просто. EOS. EOS был вырос, кстати, нормально тут. Протестировал. Протестировал уровень, который был ранее. Сейчас покажу. Этот уровень, с которого... Вон он. Кстати, вот этот уровень, вот видите, вот здесь вот, ну даже ничего не достали, он даже вот тот уровень, который, тот уровень, который был накопление сходил, потом пробил, тот уровень еще ниже, просто жесть, по Эусу был 80 копеек, даже вырос он на 2 доллара и дальше сейчас непонятно, что с ним делать, конечно, скорее всего идет тестировать еще раз сюда, вот этот лоу в зоне там 78-80 копеек, хотя смотрелся неплохо, можно пробовать шорт от 1.38. На шорт со стопом выше уровня, 1.38, ну там 1.36 стоп можно поставить там 1.43 допустим, там это 7 копеек и у нас запаса тут реально много, то есть ну, 50 копеек, то есть ну, 7 к 1 можно спокойно сидеть, если вы сможете зайти где-то по 1.30 там 6, это было бы нормально. То есть шорт по Эусу. это тоже думаю можно смотреть со стопом, потому что это все плохо все смотрится. TRX выглядел сильнее, вот тут классно, кстати, вот очень классная точка была от 7 копеек, просто замечательная точка входа на шорт, очень много он тестировался, то есть технично реально очень круто проработал, сходил к нижней границе вот этого диапазона просто отлично от 6, 7 до 6 копеек и стоп тут был очень маленький, стоп можно было поставить там 2, но 5 к 1 сходил вообще легко. То есть дальше, я думаю, что вот следующий уровень будет где-то 57, то есть. 5, там и 7 копеек 0057 вот следующий уровень и дальше уже скорее всего эти хвосты там 5 копеек и там четыре с половиной поэтому вот сейчас дальше ну и вот получается тоже 006 можно пробовать тут в шорт тоже вставать, ну пока ничего не держит смотрите тренд вниз ничего не держит да выглядел сильнее рынка но сейчас сливают я думаю что до вот это до, вот сюда он должен дойти до, там до 5 до 4 копеек я думаю можно спокойно достать то есть то, что там это трон или не трон, там сильнее и слабее, задавит все, если пойдет рынок, то будет давить все инструменты, в том числе трон. Люман, кстати, вот Люман, вот Lumen немножко сильнее смотрится, но если брать, ребята, надо брать уже либо от уровня там, 10 копеек, либо ниже этого уровня, все. Тут в, вверху, но ну, распилы жесткие, поэтому я бы тут сильно, ну, хотя вот, можно отметить тоже 12-13 копеек, вот неплохо смотрится, смотрите, вот. Вот это, это был ложный пробой, вот тут уровень был здесь получается, вот можно так взять, вот 12.6, вот это будет следующая зона сопротивления, если дойдут, Ripple, кстати, вот смотрелся, Ripple смотрелся лучше всех, э -э, был вот это, от уровня 28 копеек, но он, конечно, меньше всех роста добыл по сравнению с остальными инструментами, вон у нас тут тоже такой тренд сформировался, смотрите, кстати, Ха. даже вот так можно отметить, в принципе, да, где-то вот тут. В целом, как бы, такой трендик у нас нисходящий есть. И вот сейчас подошли к этому. И плюс уровень тут еще. ну Можно пробовать тоже на шорт. тут Что тут думать долго? На шорт где-то от 41 копейки. 41,5 стоп за вот эту вот свечу. Конечно, лучше сюда, но это далеко будет. это то там по 40, там 43 можно стоп. И вот до 32 можно сидеть. Следующий уровень 32 хороший. По Ripple. Так, Tezos. Tezos у нас, что у нас? Tezos, Tezos, Tezos. Тезис у нас получается подходит к нижней границе 1.20, ну и плюс вот, вот этот уровень тоже есть, смотрите, 1.44, если сейчас пробью с закреплением, дальше будем смотреть его на шортец, ну, упал с 9 долларов на 2, ну пока может еще сходить на доллар спокойно, то есть это достаточно нормально, нисходящий тренд, все четко видно, смотрите, просто четко все нисходящий тренд, все, логи, все Хаи понижательные, пока вот тут что-то остановили, но я думаю, что может сходить еще спокойно на 1, 1, 2 может даже 1 доллар. Поэтому Теза тоже вот если закрепляется ниже 1.43 сейчас нормально, то можно пробовать его шортить. И BNB еще посмотрим, тоже был сильнее рынка. Вот видите, вот тренд мы рисовали, пробили сейчас этот локальный такой тренд вниз. Значит протестировали, тоже на шорт, я бы смотрел его только на шорт пока что. Ну вот можно взять вот эту вот зону, ну 200. 73 но ну, можно пробовать а 270 да там шорт и тут цель конечно я думаю что 240 может даже 220 типа посмотрим скорее всего так тренд не разворачивать будет ли тестировать эту зону еще раз а это достаточно много ребята падать это 100 долларов ну там 80 долларов даже если взять стоп там на 5 долларов это будет получается у нас 15 к 1 на 16 к 1 вниз если там взять 5 доллара стоп то есть теоретически можно зайти где-то 268 со стопом 200 275, ну, где то чуть даже больше. 270 и стоп-275 можно за вот этот уровень. Очень неплохо он смотрится также на шорт. Он сильнее рынка, но, ребят, задавит всех, если будут давить биток. Пока что то все плохо смотрится. И вот мы SP смотрели: то есть, ну, тоже не очень все. И я думаю, что, скорее всего, будет дальше, наверное, какое-то снижение. Может быть, в моменте. Но очень долго, смотрите, еще по битку, какая ситуация есть, что. Держали вот раз, вот два, вот три, четвертый раз уже подход, обычно с такого подхода уровень могут пробить. То есть, чем больше раз тестируется, тем больше вариантов, что его продавят вниз. Раз, два, три, четыре, то есть четвертый раз. На четвертый раз шансы на пробой очень большие, плюс задавили все вот это движение. Но в целом, ребята, скажу так, хорошо, что задавили, потому что маловато еще постояли тут. Еще надо хотя бы в месяц тут постояли, где-то до октября, до конца октября. Чтобы успели набрать, потому что тут еще маловато, еще не было сбора той позиции, которая должна быть. То есть стоят э, с июня месяца, можно сказать, там, 3-4 там, месяц, надо, чтобы еще как раз где-то там недельки 3-4 постояли. И тогда может быть какой-то выход, чтобы была энергия для хода цены. Сейчас пока энергии еще до конца не набрали. Как-то так в двух словах, но пока смотрится не очень ребят, если будет пробой, ну сейчас по битку 18700, вот если закрепление будет, закрытие именно нефти и продолжение, тогда можно о чем-то говорить. Пока держат, пока держат, что-то так оно все смотрится, но пока удерживают, стараются удержать уровень. Поэтому возможность этот уровень тоже будет отскок, но пока такое оно все, ну если взять вот так по, чисто по графику и, и по э, опыту, то скорее всего это будет продолжение дальше. Вот так вот ребят, пишите свои комментарии, ставьте лайки и смотрите по ссылкам ниже хорошее приложение от компании Market можете торговать крипту, также есть Форекс, S P и так далее. Фьючерсы достаточно хорошие графики, хорошая скорость исполнения сделок. Ну и с проблем с выводами нет. Поэтому всем отличного дня, хороших сделок и до новых встреч, всем пока.